Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Получил вашу заявку по факту компрометации. Меня зовут Дмитрий Забелин. Я являюсь старшим специалистом отдела финансовой безопасности в Сбербанк России. Передали вашу заявку по факту компрометации. Что связь, по... связь, что ли, плохая? Еще раз повторите, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий Забелин. Я являюсь старшим специалистом отдела финансовой безопасности Сбербанк России. Передали вашу заявку для перепроверки вашей учетной записи. Вижу, прошли идентификации по карте 8377, верно? Да, да. Данная карта в успешном порядке была распознана в реестре нашего банка, но действительно принадлежит вам. Также на данный момент направила вам смс-информирование с официального номера телефона нашего банка с 900, с текстом «Ваш пароль для регистрации от вашей новой учетной записи Сбербанк Онлайн», где угу. указан ваш новый временный пароль для доступа. Данным пятизначным паролем является ваша персональная информация, которую вы не разглашаете ни третьим лицам, ни сотрудникам банка. Uh -huh. То есть информация является uh -huh. проведома вашей персональной. Проект сообщения вы получили? Да, смс от 900 вам должно поступить. Еще раз. Смс от 900 вам да. должно поступить? Да, да, есть, пришло. Фиксируем. В таком случае на данный момент подцепим вашу банковскую карту, ваш новый личный кабинет. Для подтепления ваша карты назовите месяц и год окончания физического пластика. То есть, когда ваша карта отправится на перевыпуск? На перевыпуск? 08.23. Вы только сказали, что -то не говорить. Что не говорить? Ну вот со специалистом я общался, я и говорил, что она там, 08.23 заканчивается. Она сказала, типа, не говори никому. Ну, специалист, с которым вы ранее до этого общались, не должен был вас информацию запрашивать. А, это ему, ему нельзя было, да, говорить? Да, поскольку наш с вами телефонный разговор записывался, он имеет юридическую силу. Подскажите, вы когда-либо ранее с роботом нашего банка работали? Нет. В отделении банка при получении вашей карты вас специалисты должны были проинформировать, что трехзначный код цифровой подписи, который расположен на обратной стороне вашей банковской карты, вы не должны называть ни лично мнением, ни третьим лицам. то что данный код фиксируется в реестре банка только через робота. То есть вы да. только робот имеете право озвучивать данную трехзначную комбинацию. Ага, Об этом ага. знаете? Возможно, вы когда-либо ранее с роботом банка работали? ну, либо нет, ну вот, вот сказали тоже, да, да, и то, что можно только роботы говорить. То есть впервые правильно столкнулись? Да. Хорошо, в таком случае, на данный момент дополнительно вас проинформирую. Сейчас нашего с вами разговору будет подсоединяться роботизированная система фиксации данных нашего банка для подкрепления данного трехзачного кода цифровой подписи. Робот с вами поприветствуется, прозвучит звуковой сигнал. После звукового сигнала, код, призначенный цифровой подписью, необходимо член раздельно по одной цифре подкрепить робота нашего банка. Если же на обратной стороне вашей банковской карты указано 123, робота вы называете член раздельно по одной цифре. То есть 1, 2, 3. А если вы визуально данный код обнаружили, я могу вас с роботом соединять? Да, да. Соединяю вас, приготовьтесь. Член раздельно по одной цифре после звукового сигнала. Uh -huh. Соединяю. Роботизированная система фиксации Сбербанка России подключена. После звукового сигнала продиктуйте код. чу па -чуп. Код распознается в реестре нашего банка, мы ожидаем ответа от системы. Данный код не был успешно распознан. Подскажите, у вас какие-либо трудности при работе с роботом возникали? нет, он прописал, я ему сказал. Да. Член раздельно по одной цифре, код робота банка называли. Да. Созеря вас постопно приготовьтесь. Роботизированная система фиксации Сбербанка России подключена. После звукового сигнала продиктуйте код. Чупа-чупс. Данный код распознается в ЕС-3банка, ожидаем ответа системы. Код не был успешно распознан. Соединяю вас повторно. Роботизированная система фиксации Сбербанка России подключена. После звукового сигнала продиктуйте код. Чупа-чупс. Распознается в реестре банка ожидаем. Проверьте, пожалуйста, какое у вас последнее сообщение 900. 900. Да, какое последнее сообщение, о 900? Ну Вот тоже, то же самое. Что то же самое? Ну вот которое приходило мне. Прочитать текст, текст сообщения, текст, который написан. Реги... Текст? Регистрация в Сбербанк Онлайн никому не сообщайте код. Если вы не зарегистрировались, позвоните на 900. Больше ничего нет, правильно? Да. Да, смотрите, сейчас новое сообщение вам должно прийти. Я вас повторно также соединю с роботом. Приготовьтесь, код робота назовете. Приготовьтесь. Роботизированная система фиксации Сбербанка России подключена. После звукового сигнала продиктуйте код. Чупа-чупс. Познается в реестре, проверки сообщения пришло на списание? На какое списание? Алло, алло, алло, Покуп, покупка чупа-чупсов на сумму 100 тысяч 470 рублей, посмотрите, пришло сообщение? Нет, не пришло, а что вы купили, 100... на 100 тысяч чупа-чупсов? Да, кто-то купил с вашей карты на 100 тысяч в овердрафт в минус чупа-чупсов. Нифтяк, ну, видите, на колокольчик. Слышали, слышали? Пускай они теперь посасывают их. Пусть посасывают? Но. Ну, как бы, я нормально такое количество чупа-чупсов с наверное, нет?